Видископ. Успешная игра Мемфиса еще раз подчеркивает тот факт, что если Газоль в форме, если Газоль не испытывает проблем со здоровьем, то его команда является одной из самых сильных на Западе. Приход Картера, который хоть и не имеет чемпионского опыта, но даже в свои 37 все равно он очень может помочь этому коллективу, и ну, в этой команде все в строю. Все в оптимальной форме, и мы видим, какой результат. Мы содержал 6 побед, 6 уверенных побед. И, и еще раз подчеркну, что эта команда со здоровым газолем является одним из претендентов на победу в Западной конференции. И обязательно даст бой любой команде. И мы знаем, и аналитики баскетбольные знают, что... Практически все команды западной конференции не хотят встречаться в плей оф с Мемфисом, что еще раз мы увидели в плей оф когда четыре подряд матча завершались с Оклахом и овертаймами. И лидерство Мемфиса, ну конечно, временное. Думаю, что подтянется Сан-Антонио, подтянется, может быть, Клиперс, выздоровеет Дюрант, Вестбрук, будет как-то подниматься вверх Оклахома, но игра Мемфиса оставляет очень приятные впечатления. И их связка больших по-прежнему является одной из самых сильных в лиге.